У меня или сердце, mm -hmm. или поясничное, это грудной хондроз. Mm -hmm. Вот 1 июня жгучая боль такие были сильные прямо. Вот я к вам приходил, как yeah. раз. Да. Вот что-то вообще невыносимое, боль были. Сейчас что, спала, получается, больше десять дней прошло. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А боль mm -hmm. в грудном отделе это у меня вот сколько себя помню столько это боль есть в грудном отделе, зончим. Я в октябре стала в больницу ходить, у меня проблемы с правой ногой. С вот действия так не имеет, не имеет, даже непонятно. Очень очень. Очень Посмотрим. Ну, вот здесь у вас смещен позвонок, можно сразу платить. Вот правая сторона, соответственно, у нас перенапряжена, позвонок ушел вправо. И, соответственно, вот он, вот эту мышцу спильнапряжения, да, mm -hmm. которая держит в шуме. тоже, да? Чуть-чуть mm -hmm. как синячок. Здесь, да, да, да. Здесь, конечно. Тут тоже смещение. Уже грудный отдел пошел. Плечо какой болит? Ой, ну, в смысле, болит вот это вот. Да. правое. Угу. ой Да. Где боли? Здесь? Здесь. Да, да. да ой. Ой, здесь вот да. Упали, да. да. Ну вот эта больная эта точка у меня. У меня уж прямо это. Вот оттуда, ну, там что-то она стоит и после нее сместились очень сильно позвонки. Вот в этой части очень сильно смещены позвонки. То есть получается вот он, позвоночник, и вот здесь вот часть ушла. Поэтому здесь вот получается, и, разрыв идет по мышцам. Ну здесь боль, я сколько себя помню, столько боль здесь. Столько, столько у вас исключено позвонок. Между каждым позвонком у вас протрузия. Они все вот вправо ушли, то есть позвонок здесь был вот, ушли вправо. Мы шли вправо, они а из-за того, что у вас смещен таз. Правая нога короче левая, но да. очень большой перекос. у вас получился, 2 сантиметра. Так как таз в эту сторону поднится, соответственно, вот эта мышца перенапряжена. Mm -hmm. Скорее всего, больно, да? Да, вот здесь вот больно. Здесь? Ну да, вот здесь вот болит. Здесь? Ой. Здесь? И здесь нет. Ща. Встают. О, Все, у нас само поддается. Еще работать не начал. Вдох. Выдох. Еще плохо выдохнули. Не дает легкий выдохать, да? Вот, вот сейчас будете дышать. Ой. Вот у вас сейчас потихонечку начнет распускаться легкочная система, потому что смещение сильное. Ну, кроме... кашля каш, у меня есть, да? Да, да, да. Вдох. Выдох. Ой. Давайте, раз, два, три. Толкаем, толкаем, толкаем, толкаем. Расслабили. Молодец. Держим, держим, держим. Вдох. Нужно расслабить эти мышцы, запустить их. Да, это болезнь. Да. На да, это совсем по-другому. Чуть-чуть еще. Несколько секунд. Молодец. Оставляем. Тихо, тихо, тихо. Тих, тих. Да. Ну, сейчас все получилось. на месте. Весничка начала Расслабляться. Выдох, рот закрыли, дубы жали. Просто отлично, костиц на месте. Просто на месте. Давайте посмотрим. Здесь еще есть боль пока? Нет. Уже ушла, да? Да, нет. Не было. Уже ушла. Отлично. Так, здесь сильно было? Ну, нет, чуть-чуть. Чуть-чуть да, достаточно только, mm -hmm. да? Ну, позвонки разъединили, растянули? Они до конца, конечно, не на месте еще, но уже, видимо, этого достаточно было для того, чтобы не задевать нервные корешки. Для того, чтобы не добраться до этого, не mm -hmm. нужно распустить здесь шею вашу растянули. Прекрасно. Mm -hmm. А сейчас голову толкаем сильно на меня. Максимально. Толкаем, толкаем, толкаем, толкаем. Все, опускай. На меня отклонились. Молодец. Вдох. Вдох. Отлично. В очень у вас. лучше, чем у вас вот ног сейчас. Вас уделяем. Там не Вдох, выдох и на меня падай. Молодец. Ну, теперь расскажите мне, Что? как вы себя чувствуете. Хорошо. Лицо у вас абсолютно расслабляется. Вы улыбаетесь, у вас очень Нет? красивая мимика, у вас очень красивое лицо. Я не думал, что так будет. Сейчас ноги вам выровняли, вот правая нога у вас была сильная, короче, значительно. Сейчас, может быть, будет неудобство небольшое, когда будете шагать. Хотите? Ну, потому что, да, ноги ровные, а до этого всю жизнь были... Да, на одну сторону, соответственно, такое ощущение, что как будто правая нога будет лишняя. Вот когда мы с вами работали, у вас плоховато. С, я с плохо да, вот. Сейчас грудной отдел вам раз, распустили, угу. и э, понаблюдайте за собой, возможно, изменится это все. А почему я плохо? Потому что у меня боль, вот, я говорю, это боль в груди у меня уже, я не знаю сколько, она, наверное, у меня с, ну, с 30-ти. Ну, у вас весь грудной отдел в порядке. Соответственно, сейчас поставили, посмотрим, какая будет реакция. Тем ливощения, грудь, вот курнакир. Да, да. Ну вот чуть-чуть стал делать, вот здесь вот чуть, чуть Ну, конечно, мы же на это воздействовали как сильно. Да, там да. как синячок даже просто сейчас да. будет потому что да. все-таки я на мышцы там очень сильно А гад... вы ничего поясницы? Поясница, поясница а нет, нет. То есть спазмов нет. Ну, я чувствую, что у меня плечи. Туда ушли. Да, Они, да. Мне... Они сами уходят. Они вот так у меня были, на самом деле, плечи. Они у меня расправились вот так вот. А -а -а. да, я уже просто отчаялась, на самом деле. Вот я увидела ваш телефон, мы ехали с дачи, вообще там никакая была. Вообще думала, ну, вот куда, чего податься, уже все. Вот. Я просто помню, когда вы пришли первый раз. Вообще никакая да, была, да, да. Насколько у вас а, было все подавлено, насколько... С вами сложно было говорить, нервная система. Вообще, Сейчас да. Сейчас да. вы расслаблены, вы вообще абсолютно другой человек, улыбчивый, красивый. Спасибо.